Алина, что делаешь? Да смотрю. Ага, оспорим, а я тебя пересмотрю. Как? Я буду смотреть тебе в глаза и не буду моргать. И я тебя пересмотрю. Нет, я я тебя пересмотрю А давай поиграем и попробуем Давай Всем привет. привет Мои звездочки Сегодня у нас интересный челлендж Кто кого пересмотрит Сначала я буду смотреть с Алинкой друг на дружку А потом кто выиграет Будет смотреть на Сережу Мы так придумали Итак, друзья Мы начинаем Готовы? Начинаем. А вы болейте в нас. Раз, два, три. Алина, молодец! Алиночка выиграла! Теперь Алина играет с Погнали! Давай! Два, три. Такие смешные <смех> <смех> <смех> Ничего себе Деточки. <sound> Ну что вы, ну что вы, ну кто нибудь, Алина, подайся ему. Нет? Сереж, подайся Алинке. А еще чего? О, поддалась. Она просто любя тебя подалась, правда, Алинка? О, да. Итак, мои заплаканные детки, челлендж был интересный вам? Да. Если вам понравился челлендж Можете тоже сыграть такой простой, обычный, интересный челлендж Мы всех вас любим И всем Пока!